Я, Лалин малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ любить свое ⁇ Как вы думаете, любите ли вы ту жизнь, которую проживаете? По-настоящему ли любите тех людей, которые вас окружают? Действительно ли вам нужны и вы любите те вещи, которые вы когда-то приобрели, которые находятся в вашей жизни, в ваших карманах, в ваших жилищах? Это очень сложный вопрос. Это очень важная тема для обсуждения. Простой пример. У вас в кармане лежит мобильный телефон. Что угодно. Старенький Samsung, Nokia, потрепанный iPhone. Значения не имеет. В какой-то момент вы вдруг осознали, что он нужен. Новый телефон. Но вы это осознали. По той причине, что у кого-то увидели более новую модель. Либо в рекламе по телевизору вам показали выход нового телефона. И в этот момент вы уже всей своей сущностью тянетесь к новому аппарату, уже позабыв и совершенно не любя тот, который вам, верой и правда, какое-то время, продолжительно или не очень, служил. Получается, что вы вашу вещь уже не любите. Не за то, что она сама по себе плохая, перестала вам служить, телефон перестал фотографировать, либо плохо соединяет вас с абонентом, вам просто понравилось что-то чужое, новое, еще не ваше. И вы уже за это уже не любите этот телефон. Так можно перенести эту ситуацию и на другой пример. К примеру, мужчина идет со своей женой, гуляя по парку, и взглядом встречает другую пару и обращает внимание на чужую женщину. Если это простой взгляд, оценивающий, как часто бывает в жизни, ввиду того, что мужчины инстинктивно всегда смотрят на женщину, это одно, но если его взгляды сопровождаются мыслями, мыслями о встрече, мыслями о близости и об отношениях вообще с этой женщиной, это говорит о том, что он не любит свою женщину, не любит свою жену, она ему по сути не нужна, он обманывает себя, обманывает ее, но что самое главное, он не уважает свой выбор. Ведь это он однажды женился, предложил руку и сердце, заглядывал в глаза, обещал любить вечно. И вот теперь он видел что-то чужое, как ему кажется, более яркое, привлекательное, более молодое, сильное, интересное. И теперь он уже недоволен тем, что имеет. Другой пример. Вы едете на автомобиле, и вам навстречу едет другой автомобиль, более дорогой, как вам кажется, более крутой, серьезный, продвинутый. И вы вдруг почувствовали себя неловко, опустили глаза, отвернулись. Либо расстроились, надавили на педаль газа и вдруг почувствовали, что хотите сменить машину. Но задумайтесь, вы хотите ее сменить лишь потому, что увидели что-то другое, что-то более новое, либо что-то, как вам кажется, более привлекательное и в этот момент, вы уже не влюбили свой автомобиль. Вот получается очень простая, очень важная ошибка, которую многие люди не понимают. Мы перестаем любить свои вещи, своих родных и близких лишь за то, что кто-то где-то нам показался более интересным, как нам кажется, что мы что-то увидели чужое и уже мысли начинаем это присваивать и желать. Если это относится к вещам, начинаем собирать деньги усердно для того, чтобы приобрести новую вещь, телефон, планшет, компьютер, одежду, автомобиль, новый ремонт, новый дом и так далее. То же самое с людьми, если девушка обращает внимание, находясь со своим мужчиной, на чужого мужчину, это говорит о том, что она не уважает свой выбор. Она его вряд ли любит, она обманывает из себя и его. Значит, она опять не влюбила своего мужчину лишь за то, что увидела чужого, более интересного, более молодого, сильного, привлекательного. Она... Не знает, что такое любить свое и Эта женщина не понимает, что все, что ее – это лучшее. Очень простой закон действует – мое – это лучшее. Неважно, какое оно – старое, молодое, красивое, либо не очень. Я когда-то сделал выбор. Я когда-то купил этот телефон, купил этот автомобиль, женился на этой девушке. Теперь это мое, это мой выбор. Я должен его уважать, и я должен уважать этого человека, эту вещь и себя самого за то, что я сделал когда-то такой выбор, и теперь я должен его придерживаться. Это принцип. Это очень важный жизненный принцип. Это говорит о том, что вы умный, серьезный, взвешенный и очень мудрый человек, если вы любите свое, но не чужое. Нас всегда привлекает чужое. У соседа больше холодильник, у знакомого красивее жена где-то умнее дети, больше квартиры, дороже золота, красивее фигура, умнее муж, это можно долго продолжать. Нужно остановиться, даже не успев начать. Поймите, все, что ваше, это лучшее, это родное и это любимое. Ваш телефон, который вы вдруг решили поменять, он стал плох лишь потому, что вы позавидовали чему-то новому и чужому вас это и сломало, вам это и мешает жить, а ведь телефон по сути работает, служит верой и правдой, так возьмите и отнестите в мастерскую, почистите его, замените батарею, если нужно купите чехол и он засияет по-новому и не важно, что у кого-то новенький iPhone, либо какая-то супердорогая модель Самсунга или подобных Ефимов. E не обращайте внимания на чужое, не завидуйте, не проникайтесь мечтой и желанием поиметь то же самое. У вас уже есть. У вас есть уже лучшее. Поверьте, лучшее, потому что ваше. Простой пример. Один человек, допустим мужчина, долго искал в каталогах старый автомобиль, Honda, Mercedes, либо старенький BMW, что угодно. Он гонится не за престижем, не за рогвизной модели. Он хочет создать некий ретро-автомобиль, либо какую-то красивую машину, поднять ее из пепла, отреставрировать, вложить деньги, время, силы. Он занимается, покупает автомобиль, не власть из гаража, либо, если есть деньги, платит реставраторам, чтобы машину довели до ума, полностью восстановили. Он садится за руль смотрит на свой автомобиль и понимает, что это любовь с первого взгляда. Это его машина. Он будет ехать за ней, э, за рулем этой машины, не обращая совершенно никакого внимания на новенькие, самые дорогие автомобили, будь то Lexus, BMW, Audi, Volkswagen, чтобы бы не было за окном его автомобиля, его это уже не колышет. Он влюблен, его машина лучшая. А рядом будет проезжать молодая девушка или молодой парень, не имеет значения полный возраст человека, на самом дорогом, эксклюзивном автомобиле. Этот человек покупает самые дорогие автомобили лишь потому, что есть реклама, есть бренд, есть деньги, есть предложение, а значит будет спрос. Он не любит эту машину, потому что через год, через два по каталогам, либо в интернете он увидит, что вышла новая модель той же марки, либо какой-либо другой. И он уже не любит свою машину, он ее уже спешно продает, неважно с какими потерями. Понимаете разницу? Он уже не любит свою машину, потому что вышла другая. Потому что есть где-то лучше, чем его автомобиль, как ему кажется. Кого будет больше уважать? Естественно, человека, который купит что-то и восстановит, и будет на нем ездить постоянно. А тот человек, который меняет машины год за годом, либо раз в 5-3 в года, значения не имеет. Он гонится за престижем, это понты. Люби здесь нет. То же самое с мужчинами, которые меняют жен. Они уже, порой, престарелого либо дряхлого возраста, огромные животы, лысины, иногда за собой не ухаживают, ведут себя просто по-скотски, не по-мужски и меняют женщин, каждый раз все моложе и моложе. Любит ли он ту, которая сейчас находится с ним, и любил ли он ту, которая была с ним до нее, и долго ли будет любить ту? Которая еще не обратила на нее внимания. Которого он еще не пожелал. Так вот мораль. Поймите. Все, что ваше, это лучшее. Лучшее, потому что ваше. Я никогда не буду смотреть на чужих женщин. Я никогда не буду говорить, что мои дети хуже других. Я никогда не буду завидовать чужому автомобилю, ремонту, часам или телефону. Все мое это лучшее. Я когда-то сделал выбор, я когда-то купил приложил руку и сердце, остановил свой взгляд, пустил свою жизнь, пригласил свою жизнь, и теперь она мое, единственное и самое лучшее, независимо, что вокруг происходит, кто в чем ходит, кто о чем говорит, где какие новомодные веяния, какие автомобили выходят, какие обои новые, выпускают промышленность, какие часы, какие телефоны, мне плевать, все, что есть мое, оно лучше, пока оно живо, пока оно работает. Если из вашей жизни ушел человек, да, это уже другая история. Если телефон утерян, украден, изломан, это другая история. Если автомобиль сгорел, была авария, это другая история. Но если все, служит верой и правдой. Если люди с вами вас любят, вы любимы. Телефоны работают, машины ездят. Ваши ремонты никто не затапливает. Все работает, все в исправном состоянии. Пожалуйста, любите ваши вещи, любите ваших людей, родных и близких. Обожайте все, что ваше. Это ваш выбор. Уважайте ваш выбор. Уважайте себя и помните, все, что ваше, это лучшее. Потому что ваше. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.